Всем привет, на связи офицер, и сегодня мы вместе с Делом по проходим миссии от Мартина. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь чайком, вкусняшками, и мы погнали! Ну что, разборка и крыша. Нам нужно отправиться на автостоянку, офицер. Да, я видел. Давай да. садимся в Вагнер и Курюма. Именно так. И отправляемся на автостоянку. Так. GPS. О, по дорогам. Зачем мы так поехали? Надо было Не вон знаю. сопрощать. Я Ты че так угоняешь-то от меня? Офигел, что объехать ли? Объехать нельзя Стоянка. ничего. Ох, какой юркий. Ну, юркий до определенного момента, офицер. Че? Но я хитрее, поэтому я забрался уже наверх и еду куда мне надо. Эх ты ж. А кто кто уже забыл, как сокращать, да маршруты? Кто-то карту ни хрена не помнит. Я ее не знал. Так, ну а я тем временем стараюсь проехать. И кстати, я уже почти на месте. Твою ж дивизию, зачем вы тут поворачиваете? Слушай, ну тут прям вообще кайф. Я предлагаю тебе пересесть ко мне, потому что тут полный капец. Давай я сейчас за тобой доеду. Ты где там, елки-палки? Вот. Давай, сейчас пересаживаться ко мне будешь. потому что тут капец, что происходит. Тут просто ФБР стоят. Стой! Куда ты? Минус два. Да ты дурачок что совсем? Ладно, хорошо. Чего бы нет? Там машины ей. Да мне вообще попробовать. Это сугуб твои проблемы. Я же тебе сказал, садись в курман. Ух, какие прям. Ух, их тут целая куча. Ничего, не взрывается машин. Так, кто еще у нас? Отлично. Все, что... Так, погнали за машинами, за машинами. Выезжаем. Так, вот она. Машина. Отлично. Кто живой я не понял. Так, все живых нет. Крадите доки. Отлично. Давай, кради доки. А, это у машины? Все, доки. Бум. Да ты что ж ты, ой! -ой, -ой. Ну как всегда. Давай, садись. Погнали. Выезжаем из этого веселья. Было не совсем сложно. Ну, против и б РФ Три километра нам гнать, окей. Почему бы и не да? У меня даже бронь не потрачена. Она потрачена, но не одни. От кого? От столба. А, в который я тебя пилил? Бывает, извини. Я ж думал, там нужно доки как-то добивать или что-то еще делать. Но нет, как оказалось, все куда гуманнее, проще и веселее. Так... Ну что ты творишь, а? Вот тебе легче, чтобы мы вот так вот ездили Веселее! Ага. Веселье Охренеть, какое веселье Куда мы вообще едем? Ого Аутобус а -а -а. Знаешь, Мадрасу едем? Да, к Мадрасу От Адрасу Я думаю, что то знакомый Телефон был, который позвонил А это Мартин оказался Давно я его не слышал Как всегда промышляет Своими доками ну и хрен бы с ним, как говорится. Сейчас мы веселуху Наше сделаем. дело маленькое. Да иди ты а нахер. Где, где веселый? Вот. Иди нафиг со своей веселухой, я тебе сказал. Ты задрал уже. Да что ж ты пару. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тебе пиликнули. пулик ага. пилик. Давай, дед, давай документы Мартину. Блестяще! Я люблю тебя, подобающим образом. Иначе тебя уже бы не было. Ну, естественно. Сколько нам дадут-то за эту хрень? 12 тысяч? Неплохо, неплохо. Больше, чем Симон на некоторых кражах. Или в Ну что, офицер, продолжаем трудиться на благо общества. Да, продолжаем не спать и не работать. Не как говорится. Нам нужно уничтожить так. мусоровозы. Ну что? Угу. Желтый и зеленый. Ну погнали. Так, берем разные мусоровозы. Ага. Давай я самый левый возьму. И <взывая> там Самый левый это какой? Самый левый это который... Вот я самый поставил. ближний к нам? Самый я левый, знаю, нет, самый дальний мет. А, самый дальний? Который мет. возле моего клуба А, понял, понял, окей То-то самый Я то, то, самым... ехать, господи Я уперся во что-то У меня все окей как же здесь, блин, трудно выезжать каждый раз с этого частного сектора, где Мадраса живет. Это просто капец, какой-то. Хм. Надо бы ему посоветовать отсюда выбираться хотя бы для тех. А то как-то палец. Не послушай. да, да, он скажет, что мы ему что-то другое советуем. Что мы приспешники дьявола, блин! И всех нас надо убить, да? Я тут пару столбов убрал, не слишком лично. я вижу, что ты пару столбов убрал, а за одну пару машин оставил. Я тебе так скажу. Так. Ой, ой, ой, ой, ой! Что такое? Все, окей. Кстати, я по пути тут вижу один мусоровоз. Вопрос чей? Мой как раз. Оставь его в покое. Не его! Я ему колесики подрезал. Зачем? Левые. Я бы сам его догнал. Чё ж такой бред? Чтобы он подождал тебя. Он твой... меня так подождёт. Вот Кстати, твой путь, я так понял, был поближе. В итоге. Вот я, я до готов этого еду. Ну, ты пробил ему колеса, а он втопил педаль газа. Божественно. Так, уничтожьте. То есть, вообще, по полной уничтожьте. Да, по полной уничтожать. Кстати, мне интересно, как я это буду делать в Куруме. Да, Сумирно. ты его подбил, короче, конкретно, но придется его уничтожать. Ой, -ё. Гранатами О! или останавливать? У меня колеса дымятся. Да, я уже вижу. Офигеть! А какого фига ее задело? А, ну вот так тогда. Окей. Так, я понял. Ну-ка, если мне мехто может помочь, чем так. нет? Отлично. Я У нас осталось два. Да, осталось Ламида? два. А Берем опрессо. Опрессо кусок. Серьезно. <x textbooks> ouais. Я спокойно до да, выполню все на своей курумке. Моя тачка подорвалась. Понимаешь? Тогда ехай, я не знаю, к аэропорту, что ли. А ближний я заберу, чтобы меньше кататься. <на Deal> так. Ближний, это который возле меня сейчас? Да, да, да. да. да, да, да. Хотя ладно, забирай его. Понял, я понял. Вот оставь <с последнего мне, пошел ты в жилу. Ладно, ладно, ладно, оставляем. У меня есть своя тактика. Галактика. Он приближается, офисер. Придерживайся ее. Угу. Какая сейчас... Что ты сейчас издеваясь на жертвы, развлекаю его. Здорово. Да, он поехал. Вот ч ты его агрешь, ты мне объясни. Да стоит а, он по верху ездит, серьезно? По верху, да. да. Ёпер, не тебя -то. я Окей. Тогда меняем вектор нашего движения срочно. Братан, да, постой. Подожди. Куда ты поехал? Да все, все, я его уже догоняю. Пару поворотиков и я буду у него. Главное не вылететь отсюда. Я же знаю, тут есть. Он не хочет двигаться. Он съехал уже. Ага, я вижу. В итоге покатались по кругу просто. А ямба! Профессер, может ты не будешь так. Я его прессую на прессоре. Так, ну-ка, стой. Я заколебал прессовать на прессоре. сейчас я тебя запрессую, случайно. Да стой ты, господи! Я его. Так. Притормозил. Смотри, я его сейчас притормозил что будет. Окончательно. Все, нужно добраться до Эльбура Хайц. Господи, что в меня прилетело? Объясни, пожалуйста Кусок машины Ясно все с тобой Ну и куда ты поехал-то, господи? На своем опрессоре Причем МК-2 Духайца Какой ты скучный воню воню воню воню воню Это ты так компенсируешь отсутствие нормального звука на обрессе, да? Что нам там делать-то надо-то мне объяснить? Просто добраться. А, ты еще не добрался. Я слабо верю, что нам нужно добраться. Я заметил, что ты тут шумишь. И этим составляешь Ой. мне большую проблему. Ты в мусоровозы? Да, ну. я уж понял. Ой -ой -ой -ой -ой. Может ты там меня подождешь, я не знаю. Я к тебе сяду, подожди. Да. стоит ты сверху, шли? Да, я сверху шли. Стелс эдишн. Угу. Поздняк уже стал с поделать. Так, ну нахрен. Так, минус раз. я Тихо тут а... земля трясется. Чего? Понятно, ФСР взял и погиб. А чё Шин. бы нет? А почему бы и не, да? А почему? Ладно, подбирайте. Они тебя присанули. Долетался на своем опрессере. Ой, блин. Садись, кому. Так. Хочешь. Садись. Четвертый, дожди, добью. Есть. Так, я пока возьму. четверо готова. Да возьму уж, я в руки бронебойный сегодня или не возьму? Вот все, взял. Отлично. Такая же фигня у меня теперь так, в руках. Осталось со всем. Ничтего. где здесь. Я хочу тачку подорвать. О! Да, я вижу, что ура! Так. Конец. Фу-ху. Ух, йо. шо ты там творишь? Там как, же еще шо? один. Да-да-да, еще. А где тут? этот ох ей отлично все садимся смотри на мой апрессор глава банды глава банды глава банды глава банды давай быстрее садись он хочет на мой опрессор он не хочет на твой опрессор но его нужно убить может мы его креативно задавим давай попробуем на чем там наш глава банды передвигается? На двух. А, на двух своих. Гуляет. Здравствуй, глава. До свидания, глава. <свят> Просто припаркуйся на нем. Ну да, да. Вот все нормально. Глава банды пытается бежать, да ты посмотри? Что <свят> он там пытается из себя выкобенивать? Где он вообще? Ни хрена себе он. Че он такой живучий? Отлично. Вот такие миссики от Мартина. Разборка и крыша, и мусорное дело мы прошли с Делом. Ну а если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчик. С вами был офицер Кидел. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.